Гидроклин, работающий от ручной маслостанции, подсоединяется. Также у нас ручной шруцировочный. работа от ручного с манометром ручка в нейтральном положении прокачиваем клапана нижнее положение и подклиниваем верхнее прокачиваем и выдвигаем вверх. Ставим в нижнюю полку. Да, um, yeah.